to hear from you. Проваливайся. Хорошо. Угу. Не забывай тут ниже ниже. Опуст... А ты От Калин, давай дальше. А, побольше локти вверх. Бату на дальше дальше. Люди держи. Микаэл, братан, погоди Да Еще раз Молодец Давай спинку, грудь, голова, ага, погнали, пяточку за, да, хорошо, толчок, за, ага. все, молодец. В другую сторону перед мостом. Давай. Бокки верны. Молодец. Давай, весь YouTube за тебя работает. Ой, Ой, болей, давай. Молодец. Постарайся не вперед прыгать, а вверх. Вот, красавчик, хорошо. Медленнее вниз, локоточки повыше.